Попробуем его разогнать. Нас там Вика снимает. Как он мягко едет. Очень мягко едет. Блин. На этой резине он плавает вообще. Как он плавает. Система Red right Control работает просто изумительно и э, резина Мишлен очень мягкая и управляется хорошо совокупность это получается очень круто друзья там говорил на кейс кабина маленькая маленькая вот втроем вот этот были сейчас на этот в село там Бархановка, вот едем соседние там на цикотеку, да да, да, да со ну, <laughs> достаточно большая кабина сейчас поедем втроем обратно шестером уже будем ехать приезд, да? Шифар, там, резину то подкачали он уже есть едет бодрей Машинисты, операторы, всех приветствую на мой канале. Меня зовут Владимир Королюк. И у нас сегодня на обзоры Кейс 695 ST 2021 года выпуска. То есть, точнее, полностью новая машина. Друзья, я вам предлагаю сесть поудобнее, расположиться поудобнее и любоваться видом этого зверя, потому что выглядит он очень круто. А я вам все расскажу, все покажу, что можно, как устроено и так далее. Хочу вам показать и рассказать какой резиной он оснащается резина у него Michelin ширина у него 440 миллиметров друзья радиус 28 с этой резины по проходимости я думаю у этой машины равных нету потому что он и так очень очень проходимая машина потому что у него и в переднем мосту и заднем мосту стоит дифференциал повышенного трения то есть когда у нас начинает буксовать одно колесо автоматически подключается второе то есть я говорю если это на одной оси то есть по проходимости этой машины вы не конкуренции покажу как устроен передний ковш вместо зубов у него стоят коронки с адаптерами если мы говорим про замене и дальнейшее обслуживание этого эскаватора то коронку намного легче заменить заменить чем зуб то есть не надо ничего крутить просто выбили палец который стопорный вот он видно с этой стороны выбили палец и забили другую коронку а если мы друзья хотим сюда наверное вы скажете вот а как мы поставим сюда нож там зимой снег чистить то мы можем нож заварить прямо к этим коронкам а потом просто снять нож вместе с коронками и одеть сюда новые коронки это будет даже намного легче чем на эскаватор с зубами. Мы видим, что у него нож отвала стоит на болтах. Его не надо будет варить, заваривать, открутили болты и поменяли нож. Также он двухсторонний его можно развернуть. Друзья, а сейчас давайте я вам расскажу про оснащение кабины, про комплектации про опции, что есть в данном комплектации. С левой стороны у нас реверс. Тем времени и переключатель скоростей у нас 4 скоростя здесь под него находится аварийная кнопка она сделана вот сюда максимально близко к выходу чтобы ее можно было с улицы тоже включить то есть вышли на улицу вас обнаружили какую-то проблему и не понимая из вы включили аварийку считаю что это удобно э -э маяк желтый маяк это у нас система рай right control вот так она выглядит Здесь у нас кнопка включает полный режим коробки, то есть мы включаем эту кнопку и у нас переключается коробка в автомат режиме сама, то есть нам не надо щелкать скоростя, мы только включили вперед до четвертой скорости и коробка сама будет переключать скоростя и естественно сигнал. Здесь еще друзья забыл сказать, на самом реверсе, скажем так, на переключателе скоростей здесь эта кнопка это скидывает когда мы работаем подъезжаем к куче на второй скорости нажали эту кнопку и он скинул скорость до первой скорости скинул до первой скорости мы загрузили ковш и когда включаем реверс назад мы уже едем во второй скорости не надо здесь ничего щелкать только один раз вот так нажали он скидывает скорость очень удобная опция есть на Кейс не Холланд. Здесь, друзья, у нас режим управления колесами. В таком режиме у нас коля в колю. В таком режиме у нас транспортное положение. В таком режиме у нас крабовый ход. И здесь еще блокировка переднего моста. Включен передний мост, отключен. Здесь у нас э, на правом переключателе под рулевом у нас поворотники и дворник с этой кнопки у нас амывайка справа у нас друзья находится джойстик управления передним погрузчиком здесь он у нас изменился вот фактура прям у него изменилась прям стало очень удобно прям вот он в руке лежит очень удобно очень удобно вот по сравнению как было ну мне очень приятно как они это изменили форму положение уклон вот эта резинка огромная мне очень нравится не знаю приятно здесь у нас на нем находится друзья флажок открывания закрывания челюсти и кнопка красная это э, отключает трансмиссию то есть когда подъезжаем к камазу чтобы не включить здесь в нейтральную скорость нажали не, э, отключение трансмиссии и под, поднимаем стрелу то есть без э, нагрузки ходовой части и полностью мощность двигателя передается на гидравию. Приборная панель. Первая кнопка это передний рабочий свет, вторая кнопка это дорожный, дорожное освещение, это освещение в кабину, здесь у нас замок на задней стреле, задний рабочий свет, замок зажигания, приборная панель. Здесь у нас эти две кнопки отвечают за вот это табло, за монитор. То есть здесь мы можем посмотреть моточасы, ошибки, все, что, любой информации, который позволяет этот эскаватор показать, мы можем ее посмотреть с помощью этих двух кнопок. Вот я нажал, мы смотрим, сколько у него моточасов. 6,3 моточаса. Дворник за ней, друзья. И, естественно, блокировка. Здесь снизу у нас ручной газ. То есть это обороты двигателя, печка, кондиционер и температуру выбираем. И снизу здесь у нас находится стандартный старый добрый рушник. То есть здесь что удобно. Удобно, что ручник можно потянуть. И когда у нас кресло стоит вперед.. Удобно ручник подтягивать. И когда кресло развернуто на 180 градусов, то есть назад, тоже удобно ручник подтянуть. То есть если мы поставили вот триггеры, там поднимаем у триггеры, забыли поставить на ручник, у нас из скопился раз. И мы поставили на ручник. То есть очень удобно, быстро. Если мы говорим про другие эскаваторы, другие модели, марки и так далее, то ручник находится аж там. Если мы находимся в этом положении, то дрожженника просто можем не достать. И не очень удобно его поднять. То есть я считаю, что правильно, когда ручник стоит вот здесь посередине. В задней части кабины, друзья, находятся джойстики на управление обратной лопатой. Обратной стрелой. Джойстики имеют регулировки в двух плоскостях. То есть мы можем джойстики отодвигать к себе. Вперед-назад. И можем еще отодвигать внутри. То есть, вот откручивая вот этот флажок мы джойстики вот так еще можно регулировать. Вот скажите, где еще выстрелить такие регулировки джойстиков? То есть, в зависимости от какой комплектации у оператора, он может джойстики отодвигать или задвигать ближе к себе. Поставили положение ваше удобнее, закрутили. зафиксировали все джойстик зафиксирован то есть он, он у вас всегда будет в этом положении очень удобно друзья здесь мы видим два флажочка это у нас на триггеры то есть вот так опускание вот так подъем триггеров здесь кнопка у нас на дополнительную гидролинию то есть гидромолтом и так далее вот нажимаем на кнопку у вас работает гидролиния и естественно здесь сигнал повторитель Видите, он работает даже на заглушенном эскаваторе. Здесь также регулировку можем джойстика и к себе. Вот так вперед-назад. И то есть уже шире. То есть вот такая же регулировка есть и на левом, и на правом джойстике. Здесь у нас находится переключение, друзья, управление задней стрелой. То есть ISO, свое. Вот так. То есть поменяли первый второй режим переключения работы э и э обратной лопаты очень удобно то есть вы работаете например на полноповарок на эскаваторе у вас одно управление сюда сели на эскаватор погрузчик поменяли свое управление и совершенно спокойно можете работать здесь не надо ни к чему привыкать я считаю что это очень удобная функция чтобы у нас друзья после того как завели эскаватор у нас джойстики не будут работать. Чтобы они заработали надо нажать вот эту кнопку. Вот эта кнопка она включает задние джойстики на управление обратной стрелой. Это то есть включает сервопривод. Потому что у нас на управление идет сервопривод. То есть это полноценные джойстики, которые управляют маленьким давлением маслом, управляют большим давлением масла. То есть никуда у нас колени не упирается. То есть все свободно видите да вот вот смотрите сколько места У да, у меня метр семьдесят шесть рост то есть тут еще сантиметров 10 есть остается за да, повернулись сиденье вперед джойстик назад и вот у нас подлокотник в родине вот этой тут для руки вот есть такая подушечка чтобы у нас рука вот здесь э, э, ну как скажем так подушка для руки руку мы всегда кладем и очень удобно работать рука у нас не встает так справа так слева считаю что все-таки кейс подумала операторы придумала все сделано для его до форма сидений у нас есть подголовник вот здесь Вот он поднимается на какую высоту вы хотите вот он такой мягкий удобный у нас еще подогрев сидения есть, здесь у нас насколько я знаю это аптечка здесь, то есть аптечка стоит сзади сидения в очень удобном месте и она никогда нигде никому не мешает, у нас вот такие подлокотники два с регулировкой высоты, у нас ремень безопасности, у нас есть сидение также укомплектовано пневмо э э компрессором для подкачки, то есть вот сиденье у нас пневма у нас э, регулируется спинка наклон здесь регулировки есть то есть здесь выезжает сама вот эта пятая точка выезжает вперед назад то есть не сиденье сама а просто она удлиняется укорачивается и у нас наклон вот этой э, поверхности то есть меняется вниз вверх немножко то есть регулировка тут получается что очень много очень много и сиденье очень удобно комфортно то есть вот форма ее при видите вот даже вот такие боковинки имеет то есть она вот очень хорошо фиксирует оператора мы знаем что когда едем по деревностям достаточно сильно тут как бы может э ну трясти а вот эти боковинки вот эти подлокопники они вот очень плотно держат оператора в сиденье а сейчас будем переключать все три режима управления колесами Сейчас у нас режим коля в колю. Это тот режим, друзья, когда у нас задняя ось повторяет траекторию передней оси. Второй режим у нас, друзья, транспортное положение. Транспортное положение у нас сложок флажок посередине. Это тот режим, который предназначен для дороги общего пользования. То есть задняя ось у нас зафиксирована жестко, передняя только поворачивает. А сейчас мы наблюдаем режим управления по названию краповый ход. Это тот режим, друзья, который позволяет нам выезжать из канала, парковаться и так далее. То есть он предусматривает то, что все четыре колеса поворачивать либо направо, либо налево. заднюю обратную стрелу какие особенности у нее есть какие отличия какие фишки вот смотрите сами вика покажи поближе у нас на быстросеме здесь есть два отверстия это сделано для того друзья что можно было поменять вот этот трапец вот сюда и у нас выворот ковша будет больше но у нас будет меньше то есть мы дальнюю стену сможем хуже копать. Это сделано вот этим пальцем Когда вот он в таком положении, это сделано у нас больше усилия и больше открывания ковша. То есть мы заднюю стенку можем копать ровно. Если мы палец поменяем, это сделано для того, чтобы погрузить машину, чтобы у нас закрыл, закрывание ковша было больше и у нас не высыпался грунт из ковша. Также у нас эти отверстия есть на на самом ковше. Вот, Вика, покажи. И хочу еще отметить, что везде стоят втулки. Вот здесь, здесь, здесь, здесь. Везде у нас стоят втулки, друзья. Это немаловажно. Это не на каждом из колодок погрузки будет, будет втулки везде. Телескоп у нас, в принципе, не отличается от других моделей, от других марок. В принципе, здесь э, телескоп стандартный. Если мы идем дальше, то смотрим соединение стрелой с рукой эти что я всегда друзья делаю вам акцент что всегда правильно когда стрела идет с наружу рукой эти и у нас нет никаких здесь проблем лопается стрела мы знаем что эти проблемы есть у других парок я сейчас не буду их повторять вы сами знаете у кого здесь у нас лопаются стрела здесь сделано правильно то что стрела идет с наружу рукой и видим что в этот нагруженный узел насколько у нас усилено, то есть у нас две лапки усиления есть с каждой стороны я считаю что это сделало очень правильное решение и сделано очень круто обратите внимание как у нас гидравлические трубки железные правильно уложены то есть грамотно внутри стрелы здесь они не торчат, не выпирают и здесь их никак не повредишь. если мы знаем что опять же сравним с другими конкурентами то у многих из них здесь стоят просто рукава мягкие рукава высокое давление которые здесь перетирается и так далее здесь это сделано на века друзья это сделано очень качественно даже на 15 тысяч моточасов здесь все стоит э, уложено как на новом эскаваторе потому что здесь никто не лазит потому что нет здесь вы никакой необходимости что-то делать здесь у нас друзья замок стрелы Стоит гидравлический, естественно, вот это э, рука придет не от гидравлики, а от коробки Вот этот коробки. То есть мы по этому замку можем даже э, смотреть э, какое давление в коробке. То есть как он быстро у нас закрывается или еле-еле. То есть это отвечает даже за коробку. То есть здесь даже можно проверить давление в коробке. Э, э, еще хочу напоминать, друзья, что у нас на кейс вот этот узлы они вот все втулится. Если мы говорим просто про поворотный цилиндр один, то у нас в одном поворотном цилиндре, друзья, находится 7 втулок, семь, 7, 7 втулок в одном поворотном цилиндре. У нас две втулки здесь сверху, две втулки здесь снизу. Втулка здесь, втулка здесь, втулка здесь, 7 в втулок. То есть у нас каждый вот узел здесь втулица, здесь столько, здесь втулка, здесь втулка, здесь втулка, здесь втулка. Везде здесь есть втулки. То есть, после определенной наработки, когда уже будет износ пальцев втулка, то мы можем просто заменить эти втулки пальцев и дальше обслуживать эскаватор, то есть эксплуатировать его. Не надо растачивать, наваривать. То есть, это, естественно, огромный плюс. Если мы вернемся к регулировкам у триггером, то некоторые из вас могут сказать, что да вот на них омдах, вот на кейсах. Эта регулировка не очень правильно, она ломается. Она ромается, потому что от деплавленной эксплуатации. То есть, как она работает? Мы выбираем одну пластину перед вот этой регулировкой и ставим ее за. То есть, таким образом мы убираем лишний люфт. Не надо эти пластины просто куда-то выкидывать убирать. Просто их меняем местами и все. Если это все обслуживать, мыть, смазывать, это работает, десятилетиями работает. Все ломается, все нет от неправильной эксплуатации. Вы еще можете заметить, что на этой комплектации идет подкладки резиновые на Если вы видите снизу, это тоже очень крутое решение, потому что можно работать не асфальте, не повреждая покрытие асфальта. Провокационный вопрос вам. Как думаете, какая длина у этой стрелы, у этой модели? и на каком эскаватор погрузки самая длинная стрела я хочу узнать ваше мнение напишите в комментарии вы можете обратить внимание на рабочий свет а у него назад стоят 6 мандарей рабочего света то есть 4 назад и 2 бок. это сделано, друзья, для комфорта для удобства То есть, когда мы поворачиваем стрелой до конца влево или вправо у нас задний свет не освещал это место а сейчас они устранили эту проблему и то есть рабочий свет можно направить и вбок. И это, конечно же, улучшает производитель эскалатора и улучшает комфорт самого оператора. То есть освещает зону работы. У нас по ходу, друзья, находится инструментальный ящик. И у нас здесь находятся два аккумулятора, а они не один. Видите, да. И переключатель массы. Здесь у нас инструментальный ящик, где можно хранить шприц и так далее. Мы можем заметить, что здесь у нас стоят, стоит резинка, чтобы туда грязь не заходила. Капот. Открывается он сам. Данная модель, данный эскаватор. Да практически все эскаваторы погрузчики есть. И не только осна... оснащается двигателем и друзья. Данный двигатель очень надежный, очень мощный. И именно на этой модели данный двигатель развивает мощность в 110 лошадей, либо 82 кВт. Друзья, у данной модели, при данной комплектации, данный двигатель на 1400 оборотов развивает мощность в 516 нитон на метр. Это очень мощный двигатель. А сейчас давайте вам покажу как выглядит наше сердце Как мы видим здесь у нас компрессор Система common rail Фильтр грубой очистки Воздушный фильтр Фильтр тонкой очистки Вот он здесь находится С правой стороны у нас генератор друзья Стартер Турбина Глушитель Реле холодного запуска здесь находится. А вот здесь, друзья, вот здесь, в этом месте, вот именно в этом месте вот находится номер на веко. Кто не знал, номер двигателя находится вот здесь, под коллектором. В этой модели, друзья, гидравлическая система уже улучшенная. Здесь данная модель оснащается гидравлическим аксиальным поршневым насосом фирмы Danfoss, объем которого составляет 165 литров в минуту. Это немало, друзья. Это очень большой гидравлики. Объем гидравлика, как вы знаете, это у нас скорость гидравлики. То есть за скорость гидравлики отвечает объем гидравлики, а за силу гидравлики у нас отвечает давление в этой гидравлике. Так что у этого экскаватора есть и то и другое для того, чтобы он был, скажем так, один из лидирующих моделей на рынке. Один из самых мощных и быстрых моделей. Друзья, данная модель оснащается коробка передач PowerShift 4х4, который имеет автоматический режим переключения передач. То есть и вручную мы можем переключить передачи и автоматически. Что немаловажно, потому что у других конкурентов только автомат режим есть. То есть вы можете передвигаться по дороге общего поза, а только в автомат режим. Здесь нет. Мы можем вручную выбирать сам. Какой, какая передача, в каком режиме нам ее включать, что это очень важно, это и очень... попробуем ее немножко в работе, хватит уже говорить, посмотрите, что она может своими глазами. Чтобы заработала гидравлика, включаешь ее. А -а -а. Открутил? Все. Вот окно. Ноги может туда поставить. Это...